Сегодня выезжали в город и были приятно удивлены, мимо нас проехал наш БМВ. то есть автомобиль из нашей первой партии, золотистого цвета, очень красивый и он был продан одним из первых. Ну, а мы повезли нашего очередного красавца белого цвета в полной комплектации на фотосессию, фотографируем его в красивых местах, и я думаю, что очень скоро и этот автомобиль тоже будет продан, а наши инвесторы получат свои очень хорошие комиссионные. Конечно же, мы идем в ногу со временем, и наша компания открыла крокфандинговое направление, то есть каждый желающий может участвовать в нашем бизнесе и создать в короткие сроки для себя отличный источник пассивного дохода.